Здравствуйте, как мне уже представили, меня зовут Анастасия, и речь пойдет о проекте, который изменил мир фэнтези и поменял правила игры. И речь, конечно же, идет о проекте, который уже представили, это «Игра престолов», Собирающие просто огромные аудитории зрителей, получившие высочайшие оценки критиков, и где-то в каждой серии собирающие в среднем аудитории 8 миллионов зрителей. Ну, само собой, это сериал является экранизацией от Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь да и пламени». И здесь важно сказать, что сериал наконец-то достиг именно той точки, в которой люди, которые читали книги, наконец-то потеряли власть над спойлерами и не могут шантажировать людей, которые смотрят только сериалы. Поэтому дальше я никогда буду говорить «Игра престолов» или "Песни да и пламени». Я буду говорить об одном плотно связанном, нераздельном сюжете. И здесь важно сказать, что, к сожалению, да, не получится избежать спойлеров. Перед самыми крупными я буду делать предупреждения, но, извините, фатальных никак не минут. И давайте проверим, насколько это действительно хорошо работает. Сейчас будет спойлер, приготовьтесь. Персонаж, который играет Шанбин, умирает. И для тех, кто все-таки на всякий случай не в теме, не смотрел Гор престолов, не читал книги, я кратко расскажу, в чем, собственно говоря, суть. Итак, в далёком, почти уже далеком на данный момент, в 1980 году Джордж Мартин занимался написанием фантастики и был, в принципе, довольно успешен в этом. А также писал сюжеты для голливудских там, фильмов и сериалов. Но, тем не менее, он был довольно-таки недоволен всем этим, потому что он утверждал, что ему всегда говорили одно и то же — слишком много букв, слишком длинно, что очень сильно огорчало Джорджа Мартина. Но, тем не менее, редактор начал ему советовать написание книги, уже набирающем популярность особенно в жанре — это фэнтези, как вы можете догадаться. И здесь... Важно сказать, что на самом деле удивительно, но Джордж Мартин не являлся особым фанатом фэнтези. Он, скорее, его не любил. И знай Грыпрестов, наверное, такое что-то да, объясняет. Вот. Он говорил, что фэнтези это в основном украшательство всевозможные и розовой единорожки. Итак. Все же послушавшись своего редактора и вдохновившись своими любимыми все-таки писателями, и на удивление, нет, это не Толтин, а Джек Вэнс и Тед Уильямс, Мартин приступил к написанию ряда книг. И, но решил пойти не самым типичным путем, а собрав все клише и несколько переначив их в своем вкусе. Да, он решил быть предельно честными с читателями и преподнося им именно то фэнтези, какой оно могло быть действительностью. То есть это с кровью и потом, это мир, где хорошие парни, которые любят и ждут, умирают, а наряду с минишностью, признанием любви, турнирами присутствует насильство и жестокость. Итак, в 1991 году Мартин приступил к написанию первых страниц песни «Дай пламени» — «Игре престолов». И изначально роман задумывался как ну, трехтомник, но далее раздал в своих планах до семи книг, и на данный момент написано только пять, и Джордж Мартин уже очень сильно тянет своим пределом, последняя книга шестая должна была быть написана еще два года назад по обещаниям, но, как видите, 2016 год, а книги все еще нет. Итак, в 2011 году HBO, кстати, да, слово, как вы знаете, снял первый сезон. Характерной чертой писателя стала не только ранее упомянутая правдоподобность. Его персонажи не разделяются на черно-белые прообразы, не имеют исключительного иммунитета, и поэтому они могут умирать. А в связи с этим повествование идет со стороны более чем одного персонажа и более чем одного героя. В этом есть свой плюс, и главный плюс — это то, что можно рассмотреть один и тот же конфликт с разных сторон правды. И так мир песни стал уникальным и самобытным со своей историей, геральдикой, картографией или даже летающим исчислением. Зимы и лето длятся в мире Игр... «Игре престолов» непредсказуемо долго. И даже в дальнейшем уже непосредственно к сериалу был придуман свой собственный искусственный язык, например, такой, как дотракийский. Ну и так, это живой мир, где каждый греет свои цели и видит ее под своим углом жизни. Действие сюжета начинает… Развиваться с непосредственным представлением основных глав семейства, которые ведут борьбу за власти со всеми вытекающими. Ну а что это? Интриги, секс, предательство, опять секс и кровавая беспощадная война во благо Железному Трону. Представитель, как бы то, что представляет власть. Именно в связи с этим произведение порой воспринимается скорее как псевдоисторическое, в сеттинге Средневековья. К слову, Мартин действительно очень сильно опирается на реальные параллели, то есть на мифологии или на действительно исторические личности, и даже на исторические факты, то есть, допустим, война белой и алой розы, или, например, смертоубийство Цезаря, или даже о войне троянской и мать характерно присутствовала в этом мире, но скорее когда дозирована в нужном количестве приправа. Были времена, когда ее было много, но к началу сюжета она начинает увядать и теряет свою силу. Но пускай автор избежала. избежал... Яшностей и розовых единорожков, все не так, он не смог избавиться от самоглазного, не знаю, приправы, фэнтези, это драконов. Увы, это, пускай они и мудры в этом мире, но они не столь... Невероятно, как, допустим, шикарные менторы «Сердце дракона» или «Борха» Усапковского, или даже «Алдуин» из Но, тем не менее, несмотря как все трое на все этих трех драконов опираются, они как-таки разумны, не обладают речи, но их можно оседлать. Что, собственно говоря, успешно проделало одно семейство на долгие столетия правящей династии в Вестеросе, там, где происходят все события главные, главные крон династии, то есть Таргариенами. Итак… В этом мире также присутствуют и другие магические существа. Это оборотни, здесь они называются варги. И вспоминая Брана Старка, вот он является ярким представителем как раз варгов, который может селяться в волка, допустим, или в его случае, даже в Ходора. Здесь также присутствуют великаны, которых уже давно никто не видел и мало кто верит. И самая главная угроза человечества — это иные. К слову, здесь еще есть мадья крови. И да, наверное, тоже это очень клишировано в фэнтези, в котором есть именно мадья крови. До непосредственных событий книги все это почти потеряло какую-то огласку, люди перестали верить, и, допустим, упоминание о них можно было встретить только буквально в фразе «Иные бы вас побрали» или "Там «Иной поверит твою честь» ну, и прочие ругательства. Ну и в в самых лучших, типичных условиях фэнтези Мади все же начинает возвращаться к первой книге, первому сезону. Нам показывают иных, которые пытаются атаковать человечество и угрожают тем самым. И иные, собственно говоря, или белые ходаки – это полулегендарное чудовищные создание, способные воскрешать мертвых, как зверей, так и людей, превращая их в армию безмозглых рабов — это видхи, упыри или попросту зомби, и, соответственно, тем самым угрожая всему живому. Каковы их намерения или что и движет на данный момент сюжета непонятно. Это остается одной из главных интриг Мартина, и здесь, на удивление, довольно мало теорий касательно этого. Почти их, правда говоря, нету. Впрочем, все пока не так плохо. Хотя, что самое главное сказать, да, эти ребята почти неуязвимы. У мы все, там, большинство из нас играли в игры или смотрели в Дед, и мы знаем, как убивать, убивать зомби. Это трубишь школы, все хорошо, но иные их предводители, они с ними намного сложнее сражаться. Единственное, что их может убить, это или сильное пламя, либо обсидиановый меч, либо валерийская сталь. На данный момент все это валерийская сталь из, создание обсидианных мечей потеряно в Вестеросе, и поэтому как убивать их довольно сомнительно. И ко всему Мартин еще обещает, что к ветрам зимы ситуация справится, и все станет еще намного более плачевно. Ну, мы посмотрим, как еще можно ухудшить игру престолов». В защиту от этой рабы нечисти возведена не менее магическая и колоссальных размеров стена, на которой несет свой долг древний орден «Ночной дозор». Стена была взведена во времена длинной ночи, беспросветной зимы, которая длилась целое поколение. Тогда ины уже вторгались в царстве живых и почти все уничтожили, но объединенными союзными войсками первых людей и орденом ночного дозора, первыми детьми леса, это раса, которая была до людей на континенте этом, и в великом воине человечества, куда же без великого воина человечества, азур все же были откинуты назад, и вот уже много столетий все настолько было смирно, ну, спокойно и тихо, что это действительно стало просто сказкой. И здесь мы наконец-то подходим к главным фанатским теориям и главному читу Джорджа Мартина. Дело в том, что некого рода реинкарнация Азора Хай уже была давно предначертана, И для того, чтобы раз и навсегда отодвинуть у иных, и все было хорошо. В чем главный чит? Если Азора Хай победит, настанет вечное лето, и все, кто сражался на его Азора Хаевичей стороне, воскреснут ну или возродятся каким-то путем. И в рамках Джорджа Мартина это действительно может стать хорошим хэппи-эндом, насколько это возможно. На данный момент очень много собралось кандидатов на роль Азурахая. И вот, ну, допустим, первый это то, что мы знаем изначально, кого нам преподносит, это Станис Баратун. по вербованию, Мир Сандр именно он должен победить иных и стать воином человечества. Само собой, Денерис Таргариен, Джон Сноу, Рейгар Таргариен. Викториан Гриджой, Дава Сиворот, Тирион Ланнистер и даже Сандер Клиган по прозвищу Пес. Кстати, да, одно из теорий, даже не теория, это действительно на самом деле очень сильно чувствуется в тексте, Пес, те, кто не знал спойлеру, как бы погиб, но нет, он жив, он находится сейчас на Тихом острове в виде монаха-послушника, и неважно, станет ли у Назарха им или нет, он еще должен сыграть свои роли. К некоторым там, большинству относят еще много других предзнаменаний к нему. Но интересный персонаж, например, мой любимец. <laughs> вот. Но не отходя от темы еще больше от регламента времени, я расскажу о самых трех главных претендентах на эту роль. Это Станиси, Дейнерис и Джонни Сноу. Итак, чтобы узнать, кто действительно обещан ну, Азурахай, были сделаны целый ряд признаменований, как его можно познать. И первое — это «Обещанный принц». Вот. И, собственно говоря, все даже очень сильно просто. «Песнь да и пламени» или «Песнь да и огня» в зависимости от перевода переводится как песня принца, который был обещан из пророчества, которым были обдержимы многие Таргарины, так как согласно этому же пророчеству обещанный принц и, соответственно, Азор Ахай, должен родиться в семействе Таргариенов от Эриса II, это тот самый безумный король, за которого началось все восстание, и все стало так плохо, и его сестры, т.е. жены, Рейнис Считалось, что пророчество Бечном принца связано именно с ними, именно с Азурахаем. Итак, Рейгар Таргарин, их сын, и это именно самый тот крон принца, за которого началось восстание и что-то похожее на Троянскую войну, он считал, что именно речь идет о нем. Но потом, после такой небольшой трагедии у Таргариенов, он разверивался в этом, он разверивался в себе и начал носить это пророчество к своему сыну, назвав его Эгон, Игоном в честь первого завоевателя Вестероса и еще к двум фигурам, так как по его мнению и согласно тоже часть одно из порочества у дракона, что символизирует Азурахая, так как Азурахая и Таргариен, это одно и то же, должно быть три головы, а соответственно три всадника. И здесь важно сказать, что это уже идет на самом деле отдельная теория, которая говорит история трех всадниках. И здесь уже несколько другие претенденты. Первое это опять-таки Дейнерис. Так как у нее есть драконы. Второй это Джон Сноу. Это забегая вперед, я расскажу вам, почему. И третий существуют две версии. По первой, одной из популярных, это Бран Старк, так как он сейчас в арк и обучается древовидству и может просто вселиться в дракона. И более популярная это Тирион Ланнистер потому что одной, из, с первого взгляда, нелепой, но, тем не менее, вполне существенной теория, он является совсем не ланистером. И Тайви Ланнистер не зря говорил «ты не мой сын», потому что, согласно этой теории, он на самом деле Таргариен. И это отдельная история. Если кому-то будет интересно, могу ответить на это в вопросах. Итак, Разберем а, кандидатов уже более детально. А, Станис, так как обещ... самый первый обещанный, кандидат на эту роль. Он является внуком Рейлы Таргариен, но совсем другой, не той, которая обещана в пророчестве. Но по словам Мелисандра, которая твердо убеждена, что это именно он воин человечества, утверждает, что кровь дракона по факту в нем присутствует, соответственно, он может выполнить это условие. Вторая, более не знаю, смело претендующая на эту роль, это Денерис. Она непосредственно дочь Безумного Короля и Рейлы уже из пророчества. И по мнению мейстера Имона, это Именно того мудреца, который был на стене, который слеп, и который также является одним из Таргаринов, если кто вспомнит. Она пророчество было понято неверно так как, возможно, это может означать не только принца обещанного, но и принцессу, так как в пророчестве подразумевался дракон. А согласно популярному мнению, собственно говоря, в этом мире, не среди фанов, на самом деле драконы без полы. И, соответственно, они могут быть как женского, так и мужского пола, и может быть и Дейенерис. Третий претендент — Джон Сноу. Согласно одной из самой шумно обсуждаемой и популярной теории, говорят точно, на самом деле Джон Сноу это совсем не бастард, это Старка, который мега честен и просто за справедливость стоит горой, а на самом деле его сестры Лилианы Старк, некой такой Елены Троянской, и Рейгара Таргарина. И согласно этому выполняется условие, что он является потомком ну, обещанного семейства, и выполняет условие. К тому же, в древние времена Старки являлись королями севера, и таким образом это приобретает двойное условие в обещанном принце. И дальше тем, кто ужасно не хочет слышать спойлеры, рекомендую закрыть уши и напевать про себя Рейны из Кастомеры, потому что сейчас спойлера будет целая комба. И опережая вопросы по типу «Как же так? Кое-что очень неплохое случилось с Джоном сном в конце пятого сезона, в конце пятой книги. Как же он может стать Азурахаем, или Обечным Принцем? Ну как?» И говоря про это… Есть в уставе ночного дозора небольшая лазейка, которая не дает ему никакого права при этом, даже если бы он был жив, быть кронпринцем, правителем Вестероса, потому что говорится, что я не беру себе ни жен, не надеваю короны. Но одно но, вся эта клятва ночного дозора длится до одного момента, до фразы пока смерть не прервет мой долг. И в данном случае смерть играет действительно положительную роль, хоть когда-то. И таким путем, печальный Джон Сноу, Дело в том, что на самом деле в мире «Песни льда и пламени» смерть не такое уж фатальное событие. Мы можем вспомнить, допустим, самих иных, но которые воскрешают умерших не совсем разумными, или даже более удачные случаи. Например, если кто-то помнит Тороса «Из мира», это персонаж, который появлялся в первом сезоне и в третьем. Люди, которые читали книги, возможно, больше хорошо его помнят. Он также, как и Мелисандра, является жрецом Эрглора и обладает свойством, способности воскрешения. Таким путем он много раз воскрешал предводителя «Братства без знамен». да, Это вот этот вот парня, который, если вы помните, дрался с псом еще и удерживал Арью Старка небольшое время у себя в заложниках. Вот. И таким путем, мы помним, опять возвращаясь к спойлерам ужасным, в конце пятого сезона Станис получил премию Отца года, Мелисандра сделала просто ужасное жертвоприношение, и тем самым набрала столько сил и мощи, чтобы бафать всех направо и налево, и тем не менее хилить и воскрешать. Ну и она на стене, на стене Джон Сноу. Есть еще много доказательств, если кому интересно много привести. И таким путем говорят, что да, Джон воскреснет, и даже есть спойлерные кадры из сериала, которые намекают немножечко на это. Вот. Второе предзнаменование — это «Звезды, пролившие кровь». И почти ко всем претендентам на Азорхай, кроме Джона Сноу и тех, кто уже вышел из этой категории, к звездам, пролившим кровь, относят Красную комету, которая появляется в конце первой книги или в конце первого сезона. Тут больше нечего добавить. В случае с Джоном Сноу все предзнаменования находят себя буквально в пятой книге. Непосредственно перед попыткой убийства Джона Сноу погиб рыцарь Патрик с Королевской горы, забитым смерть великаном Вунвуна. И на самом деле, все, что вам нужно знать об этом персонаже, чтобы не забивать в голову этим именем, это то, что у него был плащ, на котором были нарисованы звезды. И при этом событии, перед смертью Джона Сноу, они обогрылись кровью. И, соответственно, это звезды, пролившие кровь. Следующее предзнаменование это рождение среди соли и дыма. В случае Станицы Баратеона Мелисандра организовала его, так называя, перерождение как символ веры в своего бога Эрглора, тем самым, когда сожгла изваяние семирых богов на драконьем камне, то есть в прямом смысле среди соли и дыма. Дейенерис Таргарин же была рождена во время... Шторма на этом самом драконьем камне, и в связи с этим проразвана бурерожденной. А Позже Деренерис переродилась, спойлер, в погребальном костре Акхала Дрога. Перед этим она пролила слезы по-любимому, отсюда соль, и вступила в костер, отсюда дым. Касаемо снов, в то время, как раны Джона дымились на ночном боро, на морозе, Боин Марш — это один из его подчиненных — являлся стюардом, во время предательства ударил его тинжалом со слезами на глазах, потому что все-таки это было тяжкое И так же, как и в случае с Денерис такие слезы трактуются как солью, а раны, которые дымились на морозе, были как дым. И если Мелисандра или Король Ночи — это предводитель иных, все же воскресят Джона Сноу, будет трактоваться более-менее согласно этому условию. Но довольно спорно, тем не менее. Четвертое условие — это «Огненный меч». Легендарный меч Азораха это Светозарный. С этим мечом в руках герой победил иных и принес мир на какое-то время. Было три попытки закалить его в этот меч, чтобы он действительно был настолько легендарным и чудесным. Первое это в воде, второе это в крови льва. И здесь на самом деле довольно любопытно, потому что согласно теории про Тириона Ланнистера, он является одним из потенциальных всадников. Тем не менее, он является львом отчасти, так как его мать является Ланнистером. И здесь, возможно, некоторые фанаты говорят, утверждают там, на форумах, что, возможно, Джон там, Сноу, если кажется, он именно Зурахаем или Дейнерис, закалят меч, который принесет мир именно в крови Кириллана Ланнистера. Мрачная версия. И последний способ закалить этот меч, это было в сердце любимого человека. В случае Зурахая это его возлюбленная жена Миса, Ниса, -Ниса. И здесь опять очень знакомое игра слов. если помните, Дейнерис ее подданные называют миса-миса. Это означает мать, но созвучно очень неплохой намек, и тут фанаты опять кричат, «Э, это, наверное, опять Джон Сноу заколит меч, бью В общем, фанаты любят кровожадность. И среди главных известных на данный момент претендентов меч, который хоть как-то подходит под описание Огненного, есть только у Станниса. Но, как замечал тот же мейстер он внимательный, <смех>, которого я уже вспоминала, кто, ну, кто это такой, а, меч Джон э, Станиса, он э, не горяч, он не излучает тепло. А для того, чтобы это был действительно светозарный меч, чтобы он убивал иных, нужен действительно сильный, мощный меч. И поэтому ставится под сомнение, что это на самом деле не светозарный. А, также вот, касаемо, допустим, Дейенерис, все... Может быть, трактоваться по-разному. Первое, что говорят, это светозарным станет вовсе не меч в прямом смысле. Это будет яркое пламя ее дракона, одного из самого крупного дрогана и черного, который действительно может уничтожить почти все, что угодно. Во время завоевания Вестера с благодарением на драконом были разрушены крепости или сплавлен железный трон. Или же во втором случае это может быть стать фамильный Валерийский. Я мы помним, что Валерийская сталь убивает иных, а меч Таргариена в Черное пламя, которая, скорее всего, находится сейчас у наемников Золотых плащей или в Эсосе, что территориально очень это вольный город, что он очень близко находится к тому месту, где находится Дейнерис, и, соответственно, ей очень легко было бы его заполучить, если бы она задалась такой целью. И говоря про Джона Сноу, это также может быть или в первом случае фамильный валерийский меч Таргаринов, но это уже темная сестра, которая последний раз была у великого бастарда Таргарина, это Бриндана Риверса. Вот этот персонаж на самом деле сейчас все еще жив, и он находится за стеной. Именно он обучает Брана Старка способности древовиться. Это вот тот мудрец, если вы помните, который, который плетает корни деревьев. Ну и опять-таки Джон довольно близко к нему. Или второе, допустим, условие, это у Джона есть длинный коготь. Вспомните первую книгу или первый сезон когда первая встреча Джона с упырями, случается пожар, длинный валерий, валерийский меч Мармонта взгорает в огне почти, рука полностью разрушена. Мармонт просит своих кузнецов перековать, Мормонт — это лор-командующий, перековать... Меч заново, таким образом можно сказать, что меч был, э, как-то его достали из-за огня. Но ну, опять-таки он валерийский и может выполнять условия. Что особенно примечательно, вот, собственно говоря, на слайде, э, Джону в одном из э, видений или сновидений приснилось, именно то, что он э, идет против армии иных, э, облаченных в черные доспехи, и в его руках э, пылающий меч. И он узнает на самом деле довольно близких персонажей в, в этой Аравии мертвецов. Что еще важно во всем этом? Милисандра, делая запрос на видение о Азораха и предполагая этим с Сабаратуона, видит почему-то Джона Сноу. И это отталкивает тоже на теорию, именно, которая склоняется к Джону Сноу, но довольно спорно. Как мы помним, это может быть на самом деле несколько персонажей. Пятое условие – это пробуждение драконов из камня. А Мелисандра убеждает Станиса, что сможет оживить каменные завояния драконов на драконе в камне, если он даст принести в жертву Эдрика Шторм, ну, драконе камни камне, и Эдрика Шторма, или Джендри по-другому, в сериале. Это объединили персонажа, в книге он Эдрик Шторм, в сериале Джендри. А оба мальчика являются бастардами Роберта Баратеона, и обоих спасает от участи принесения в жертву Дава Сиворот. Это десница Баратона. А с, Денерис же более все, Сиворот, с Денерис все более очевидно и прямолинейно. А в финале Игры престолов из трех каменных яиц вылупливаются драконы во время приношения жертвы друга. И касаемо Джона, существует на самом деле две версии. Если он действительно является сын Рейгара, то есть по рождению Таргарина, то есть дракон, то когда его тело оно оледнеет, оно успеет оледенеть, Мильсандра его воскресит, или опять-таки король ночи, это можно будет трактовать как возрождение из камня. А он дракон в таком случае. Или вторая есть версия, что будет найден дрог Зимы, который в состоянии разрушить стену, и на самом деле костяком стены являются ледяные драконы и, соответственно, у Джона Сноу будут драконы. Итак, это основные, на самом деле, фанатские теории, которые касаются основной сюжетной линии. Касаемо всех остальных, если у кого-то есть какие-то мелкие вопросы или какие-то теории, или, допустим, о восстании Роберта Бартона, я буду рада ответить на них в вопросах. Валару Маргули, спасибо за внимание. У меня есть сразу два вопроса. Первый. Стену построили после того, как иные захватили почти весь Вестерос. Как их потом выгнали из-за стены? И второй вопрос. Почему они не идут в Почему иные не идут в Весос? Ну, якобы Зорохай и все это общество, которое объединилось против иных, они все же смогли уничтожить. вот тех, тех ребят, которые успели уже перейти за стену, они были уничтожены. Как возведена стена, в данном случае неизвестно. Я уже говорила, что есть на самом деле теория. Возможно, кто-то из вас смотрел «Атаку Титана", вы поймете связь, как возведена стена и что могу служить костяком. И таким путем те иные, которые еще не зашли, они не прошли стену, а те, кто прошел, уже был уничтожен. В эстус они не идут, потому что по каким-то причинам, которые Мартин не объясняет, сериал тоже не объясняется. Они что иные, что мертвецы не умеют плавать. Видимо, у них нету э, доста достаточного разума, чтобы плыть или выполнять какую-то такую функцию. А просто типа берегу моря по низу они не могут. Как-то так, наверное. Вот смотрите. Э Фанаты обсуждают во всю «Игру престолов» все эти сложные интриги, которыми там их, э, э, это, ее наполнил Джордж Мартин. Э, он сколько теорий породил по поводу того, что, что там дальше будет. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к теории о том, что э, Джордж Мартин – это на самом деле агент иных, из-за стены, и он на самом деле просто готовит общественное мнение к их вторжению. Ну, если, конечно, ответ на этот вопрос не будет спойлером. О, я думаю, это самый главный спойлер из всех, которых можно придумать. В этом явно есть суть. И знаете, мы еще заметили, что наклеечки поразбирали, вот на первую очередь, Малитал Пония, а по второй по Игре престолов. Есть какая-то связь. Наверное, что у Молитл Пония есть огромный фэндом, что Игры престолов, и здесь явно замешаны или иные, или масоны, или иные, которые на самом деле есть масоны. Что-то так. Какие-то еще вопросы? Uh, у меня такой вопрос сегодня много звучало по поводу Пони. Так вот, uh, Роб Старк <свят> может вселиться в Пони, как вы считаете? Um. Старк, Роб Старк умер, поэтому ну, он не, не сможет. Но... Его, его а, сын. Бранд Старк. Но по идее говорят, Баб -баб. что все дети Эдварда Старка и Кэтлин Старк, они в варги. В принципе, кстати, даже Роб Старк мог бы вселиться. А Бранд Старк, Старк да, может сто процентов. И, даже и его вселяется. следующий вопрос. Если он вступит в сексуальный контакт с другой пони, он пони-фак <свят> или все-таки он извращенец? А, была, на самом деле, интересная такая глава во всем этом. Там, где описывается приключение одного варга, который был за стеной. И вот он любил в в, в, в своего волка. И он любил вселяться в своего волка сугубо, чтобы вступать в отношения с волчицами. И да, у него получили получались волчата. Поэтому перейдем вопрос на пони. Да, возможно, у него будут поняши. Какие-то вопросы более серьезные по теориям. Тут Перейдем от темы размножения к более серьезным материям. Дело в том, что в конце пятой книги, для тех, кто читал, есть такая последняя завершающая глава о том, что убиенный Джон Сноу каким-то чудом якобы переселился в своего лютоволка. Как вы к этой теории относитесь? Да, на самом деле есть во воскрешении Джона основ три теории. Одна из тех, что уже говорила, что Мелисандра воскресит. Вторая, то, что на самом деле он разочаруется в людях. Его очень удачно воскресит король ночи, и он будет на самом деле темным Азурахаем. Есть даже такая версия, что на самом деле Азурахай сработает в другую сторону. И, соответственно, вот, да, третья теория действительно бытует, что на самом деле он призрака это, собственно, у переселится. Да, есть такое. Но мы узнаем уже скоро. Следующий вопрос. Мне интересно два вопроса. Первый, сколько мечей из валерийской стали в мире Игры престолов? И второй, насчет Кэтилин Старк, насколько если я правильно помню, ее воскресили по сюжету книги. Oh, да, я забыла, даже об этом что у тебя есть. Uh, ну, и есть информация, ну, какое, какое место угодно по сюжету дальше? Касаемо Кэтлин Старк, действительно, в книге Кэтлин Старк была воскрешена тем же самым Торосом из мира, после смерти Беррика Дандариона. Она такая же вполне разумна, но ее нашли вполне после долгого состояние смерти, можно так сказать, она не вполне э, социально-коммуникативна, но, боюсь, согласна тому, что ее до сих пор нету и линия, которая должна была быть с ней плотно связана, например, Джейми Ланистер или Брена Старк, до сих пор не появилась в сериале, она пошла совсем по-другому, скорее всего, к сожалению, Кэтлин Старк не будет. И первый вопрос, прошу прощения, был по поводу... А, да, валерийские мечи. В основном это было довольно дорогое удовольствие и в основном ну, для знатных семей прилегелорованные. <свят> вот. И в основном было только у главных семей Свейстераса. То есть, есть был валерийский меч у Ланистеров, но он утерян. Было два валерийских меча, про которые говорила у Таргаринов. У Джона, у Старков тоже есть меч. Это лед. Это меч Эдварда Старка, но который был переплавлен. И вот согласно теории, что Сандер Клиган, который пес, может быть, Азурахаем, говорит о том, что он забрал один из мечей, из которого, ну, когда лед был переплавлен, получилось два меча. И он забрал с собой один из валерийских мечей. Соответственно, очень мало. Там буквально, по сути, должно быть семь мечей от силы. А из Вот и как раз из льда, когда было переплавлено, было два меча. Один был... Джейми Ланнистеру отдали, а второй дали в подарок на свадьбу Джоффри. Джоффри мертв, меч после этого пропал. Ну да, соответственно, вот и получилось. В общем, получается, все, те, те шесть мечей, даже, даже восемь. Три из них это утеряны. Это Ланнистеров, это Таргаринов. один из Старков переплавлен два. Ну, Где-то вот так получается, все не очень. Но, тем не менее, найдены обсидиановые клинки за стеной, и можно ими тоже победить все это дело. На ваше мнение, вообще в чем суть сама этого сериала? А о бесконечной войне? Ну, как бы. Uh, даже Это, это, это сложный коварный на самом деле вопрос. Я что, кто вопрос. Находит, Да, я, я тоже на самом деле, кто что находит в «Игре престолов». Я думаю, что большинство людей, во-первых, покорят этот сериал масштабностью. То есть uh, HBO сдал очень высокую планку, у него очень дорогие… Каждая серия дорого стоит в среднем, это 6 миллионов. А, допустим, девятая серия, которая в каждом сезоне очень глобальна, она доходит по себестоимости где-то в 8 миллионов. Это масштабно очень. А, но именно песни да, «Дай непосредственная игра престолов — это непредсказуемый сюжет, необычные персонажи. А, то есть много достаточно персонажей, которые мы сначала ненавидим, например, там Джейми Ланнистер, там мы обсуждаем его, но, тем не менее, дальше он начинает вызывать нас симпатии. И вот эти вот неоднозначные многогранные персонажи — это, наверное, очень здорово и все же привлекает. Но, конечно же, там есть порно и убийства. Люди любят, видимо, такое прошу прощения. Маленькая ремарочка о валерийских мечах. Seven Kingdoms.ru говорит, что их порядка 100 штук во всем устройстве. Но понятно, что никто mm -hmm. не заделится. А вопрос у меня такой. Вот, ты вот нам рассказала о том, что есть три основных кандидата на роль Азура а на слайдах э, на многих тентакли. Э, собственно... я, я люблю играть Жуев. Джоев. То uh -huh. есть скрытая поддерживаешься такие Викторион, отлично. Все вопросы исчерпаны. Привет. Ого. А, я сразу скажу, извини, мне вообще все равно на игру престолов, вот честно. Вот, но в чем суть? Моя мама смотрит этот сериал, и я один раз захожу, она смотрит сериал, и я спрашиваю, что это? Она говорит, это инцест, сынок. Вот, я вышел. Зашел через 5 минут, смотрю, то же самое. Говорю, что это такое? Она говорит, то же самое. Я вышел, зашел снова через 5 минут. Она говорит, что же это? Я говорю, снова инцест. <гум> Вопрос. Как оттащить маму от всего этого, да? Нет, нет, нет. Когда ты успеваешь сюжет вообще увидеть? Он есть, он есть. Знаете, срабатывает такой вот эффект. Вот Когда-то, я уверена, у кого-то был такой неловкий момент, когда вы смотрите хороший, нормальный фильм, но случаются какие-то нелепые сцены, и 100% кто-то из ваших друзей, или знакомых, или родных заходит в комнату и говорит, что ты смотришь? Социальные исследования. Там есть сюжет на самом деле. И правда есть. Например, вот изначально… Пожалуй, маркетологи решили, что таким обильным количеством не порно, а эротических а было просто а привлечено где внимание. Разница между порно просто Я не заметил. Ну, я, я сделала вот такое выражение, мне нравится говорить так, мне сделали поправку, поэтому пускай эротические. Вот. И на самом деле просто было привлечено внимание. Допустим, в пятом сезоне, если вы можете заметить, уже там сводится с... намного реже все, но вы не смотрите, ну, все остальные могут заметить. Смотрите «Игру престолов». <смех> в тоже это очень неплохо описано. <смех> Привет, я хочу спросить. Вот смотри. Да, хорошо. Из сериала была полностью вырезана ветка с юным грифом и Джоном Конингтоном. Uh -huh. И вообще вот в некоторых теориях вроде как говорят, что юный гриф может быть ну, действительно одним из вот драконов. Почему то о нем не упомянула? И вот, что ты сама думаешь, может ли он быть действительно настоящим торгаредом? Ну, Я немного упоминала о Игоне, но как когда я говорила, что Рейгар, который был привержен сам этой теории, он считал, что он действительно на самом деле обещанный принц, когда разувировался в этом, все принес на своего сына Игона. Но по факту, это было восстание Роберта Баратоона, все дети Роберта... Извиняюсь, рыгара и его жены были убиты жестоко. И согласно этой же теории, то, что вы читали, да, он якобы выжил. Но там есть еще, на самом деле, касаемо этого персонажа, масса просто объяснений, что это может быть на самом деле подставная утка, это может быть месть Конингтона который любил Райгара. Э, или что, допустим, это все улов Тивариса. И на самом деле сам персонаж верит, что он Эйгон, но по факту не является. У него нету просто других признанований. Я разбивала, взяла эти ну, три персонажа, да. потому что можно следовать пророчеству, предсказанию. А касаемо Эйгона... Можно было упямять только что Принца, ну, он обещанный принц, и все. Ну, одной из голов дракона. Возможно. Ну, да, может. Буквально и... даже Сандра Клиган может быть ну, по такой фибельце. Да. Можно Зу Еще Рахаем. небольшой вопрос: вот как бы ты очень много рассказывала про пророчество и я Зурахая, но тем не менее, в том же сериале, особенно первые несколько сезонов, все крутится насчет того, вот кто будет сидеть на железном троне. Вот, это почему-то всех очень волнует. Вот как ты считаешь, кто в конце концов все-таки на него сядет? Азурахай. <laughs> на самом деле то, что говорилось, что по такому предсказанию Азурамхай может быть совсем не одна личность. Привязывается еще вот, ну, вот эта вот теория при трех и, и согласно которой популярно обсуждать, что это Дейнерис, которая, скорее всего, может сидеть на троне, Джон Сноу, который окажется главным Азурахаем, там ну, Тирион будет советником опять. <laughs> Видимо, такая судьба. А возможно, есть вообще самое больше всего популярно обсуждает, что ä, Железного трона не будет, он будет разрушен. Или будет разрушен огнем драконов Дейнерис, или напастью иных, или просто как символ такой власти тиранической будет просто уничтожен, поэтому потерять свою суть как таковую. А простите, по регламенту у нас последний вопрос уже будет. Итак. А их два. Первый вопрос. Ну я понимаю, пророчество все дела, но… Ария Старк, то есть почему? Они, они, она на самом деле очень, очень длинная линия, mm -hmm. но что, она что, никуда идет? Ну Мартин на самом деле очень сильно любит этого персонажа. Ну, у него много чего происходило, она много чего видела, но она все еще жива, и ей уделено огромное внимание, заметьте. У Арии Старк было больше всего приключений. У нее был шикарный лютоволк, у нее были друзья, она попадала в плен, она сейчас, ну, она учится у нас неважно, что она сейчас якобы не видит, но это просто тоже часть обучения. К ней приносят другие пророчества. В книге было такое пророчество от... «Колдунья на холме», «Призрака дерева ну, мало что говорится людям, которые смотрели сериалы, в которой говорилось, что Арья Старк убьет три персонажа очень важных, ключевых, и что она действительно станет хорошим ассасином, так как эта ведьма увидела в ней слишком много тьмы и ненависти. Поэтому на данный момент в ключе именно от того, кто сядет на железный трон или кто станет Азурахая, к сожалению, Арья пока не раскрывается. Понятно. И второй вопрос. Я сериал не смотрел. Я посмотрел первую серию, потом не выдержал, прочитал книгу и прочитал все книги. Мне нужно смотреть сериал или уже лучше ждать книгу? Насколько я понимаю, то есть вот Мартин больше Он есть с таком иконом и, и развлекается, скорее так. Поэтому книга, скорее всего, будет не скоро. Обещалось, что будет в начале года, но, судя по всему, Мартин еще не, написал, не дописал повесть о Геодумкане. Это тоже идет о вселенной Вестероса. И, скорее всего, это будет не скоро. Сериал хороший, Сериал открывает в какое-то поле полной мере красочно некоторых персонажей И то, что я уже говорила, вот в пятом сезоне он уже перегнал некоторые основные линии. Вот то, что был спойлер про Отца Года, Стадница и вот несколько других таких шуток. Стоит смотреть первый сезон. Я сама его начинала несколько раз с трудом. Дальше пошло хорошо. Это первый сезон можно даже более как пилотный рассматривать. Дальше HBO получает более бюджета, серии становятся все более качественными, эргические сцены уходят больше на второй план, и интриги, и то, что все мы любим с книг, там все присутствует. Все? Всем спасибо.